Всем привет! Сегодня с вами мы разберем полностью рабочий зеленый лазерный модуль. Честно говоря, не знаю, какой мощности. Нигде ничего не написано от лазерного лазер проекта посейдон Ну, оттуда его получил. То есть вот такой вот бочонок Ни единицких надписей нету. Чего он, сколько чего там. Ничего, что ну, давайте, вам покажу, конечно, как он работает. Кстати, светит. Кстати, светит довольно-таки, покажет еще нормально. Рука немного греет, прям вообще вот, едва даже греет. Довольно-таки, покажет еще и яркий. Давайте выключим и посмотрим, что там внутри. Мне тоже, мне тоже интересно. Решил я, как говорится, разбирать его тогда, когда. Ну, естественно, разбирать и параллельно записывать видео, так сказать. Чтобы, как говорится, и кому-то было интересно, ну, есть свой интерес удалить заодно. А что не раньше всяких фондов не было так, и вот сняли вентилятор там 4, кстати, болта надо тоже откручивать кстати, все провода залиты там куда-то непонятно куда, кстати надо опять какая-нибудь торжопой системой А, нет, хорошо откручивается, даже вот отвертка такой маленький хорошо откручивается все. Есть решение не рисковать. Резинку поставили под алюминиевую пластинку, потому его корпус – это плюс. Видимо, внутри никак не защитили лазерный диод самое mount чтобы он не попадал на корпус. Поэтому нужно защищать модуль. Так, молотики увидели. Главное теперь их не потерять. Так, ну и чё ж старт внимание поехали да честно говорю рассчитывал на более на более масштабную систему да вот, вот просто просто рассчитывал на более масштабную систему то есть не на такой фигню то есть здесь стоит типичная склейка просто стоит склейка и не больше самое не меньше то есть в таком модуле можно сказать в дорогом стоит обычная склейка и никаких там не ни на болтиках ни на чем а тупо также куча клея вот кстати вот туда если поглядеть там стоит диод mount ну, как-то ну хреновски сделано вся система, это дешево очень дешево не знаю, конечно, сколько здесь диод mount он на это самое на да, кстати, диод здесь, кстати медный не знаю, сколько он, конечно, милливатт это самое. но, если уж Цимон, ну, медном, ну, на медной подложке стоит, он должен какой-то существенной мощности быть. Кстати, мы сейчас давайте включим, поглядим, как он светит так. Вот именно так же у меня, кстати, была сделана украска GT500 лазерная. Ну, ну просто сделаем. да. Точнее, просто, просто хрена разберешь. Вот именно так он сделан. Так, и чуй. Чуй еще хочу. Конечно, я хочу его нафиг сломать. И посмотреть, как там вообще все это дело стоит. Какой там кристалл и все такое. Ну ч ж. Старт, внимание, поехали кстати, легко оторвался. Так надо запомнить, как он стоял. А хотя, этой штукой вверх. Вот, запомнили, как он стоял. Кстати, мизерный-мизерный лазерный диод здесь стоит. Ну именно, точнее, не лазерный диод, а лазерный кристалл. Фу, да, лазерный кристалл на лазерном диоде. Просто просто мелкий стоит. Очень мелкий стоит. Ну, кто здесь, конечно, чуть не вижу. Походу, его здесь нету. А, нет, есть, есть. Есть маленький кусочек, как-то в лакон все-таки. Сейчас я поближе вам покажу. Ну, дешево. Сделано дешево. Так, вот телефон, задолбал телефон, да? Так вот мелкий. И вот стоит. А вот кристалл здесь, кстати, реально здоровый. Вот есть как... По моей... Вот по памяти, если вот вспомнить, да? Кристалл примерно милливатт на 500 где-то выходной мощности. Так вот здоровенный. Довольно-таки. Вот так. 404, что-то такое. Кристалл, кстати, здоровенный. Точнее, это здесь стоит оптовандат. Кстати, он здесь, он, конечно, вклеенный. Стоит. Да, вклеенный на КТП. Приклеенный. Вот как-то так сделан этот модуль. Ну, вот лично, по-моему. Милливатт 500, напоминают, 532 нанометра выходной мощности. Не знаю, конечно, столько или не столько здесь. Вот если по диоду, вот судить, да? Ну, ну, может быть, 2000 милливатт здесь. Может быть, и есть, конечно. Хотя что-то маловатый. Маленький сам диод, что-то маловат очень. И контактов, кстати, не столько много. Хотя вот если судить по кристаллу, кристалл вроде как как будто будет для 500 мВт. Да, конечно, это все дело будет Также же собрать. Кстати, собирать назад я его естественно уже не буду, потому что это все дело нафиг отвалится. Надо будет опять вроде как его сгерметизировать, все такое. Так, только не пойму, почему медные балдашки. Кстати, Сейчас эту штуку что-то кручу, попробуем, чтобы вам показать что то внутри. Не знаю, это, это, это, такой модуль вроде массивный, здоровый, а что-то как-то сделал. Ну, Хировский сделал ну вот здесь линзы, кстати, кстати, кстати линза, да, вроде как будто тоже самое, как для 500 милливатт больше вот используется, который линзы. Тоже такая здоровенная, кстати, приклеенный герметик тоже. Ну, больше там ничего нету. как пластмасса, Да. Пластмассная какая-то, нафиг. Внутри. Ну, походу, должна на не выниматься. -то... А, нет, вынимается. Внимается, а... да, там цел... да, там, кстати, целый туннель. Это я так понял. А? Лишний типа диафрагмы, лишний излучение. Чтоб по бокам засветки не было, все такое. Ну ч ж. Кому интересно было, Моду... адаптер здесь, кстати. Такой же, как и у всех. Ну, ладно, если кто не смотрел, объясню. Ну, именно, если кто не смотрел мои ролики. Один регулирует мощность элемента литья, вот этого, внизу которого. То есть, другой регулирует мощность самого диода. А другой, он там, который там стоит, ну, именно один резистор, другой, который он там стоит, маленький такой, ну, скорее всего, типа, Термореле, что ли? Я так думаю. Так, ну что ж, всем пока.